Привет, народ! Вещает Антон. Соскучились? Очень-при-очень -очень надеюсь, что ваш ответ положительный, ведь я безумно соскучился. Что ж, сегодня будем пытаться развеять тоску, глянув просто шикарнейшие мотики, которые точно придутся вам по душе. Не знаю, как вы, но я обожаю мотоциклы и считаю их отдельным видом искусства. Ну грех не посмотреть на какие-нибудь яркие модели, согласны? Хорошо, быстрее берите что-нибудь вкусное, наливайте себе чаек и присаживайтесь поудобнее.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 Если вы хотите неспешно проехаться по парку или по улицам города, то это именно то, что вы ищете. А этот байк классен тем, что он просто красивый. Да, ничего магического в нем нет, но выглядит он космически. Белый цвет нисколько не дешевит его, наоборот, придает какую-то изюминку. Кстати, здесь дизайнеры решили вывалить все на показ, оставив зрительскому взгляду всякие детали. Признаю, выглядит прикольно, даже очень. Кстати, буквально под сиденьем есть такой своеобразный цилиндр, который наполнен бурлящей жидкостью. Не знаю, кто и для чего это сделал вообще, но смотрится это на редкость эффектно. В общем, мотик безумно классный, однозначно получает от меня большой респект. Бэтмен, конечно, на таком не ездил. А жаль, такой мотик реально покруче бэтмобиля. Массивные колеса, красная подсветка, внушительные габариты. Все это безумно пафосно, нам такое подходит.